Здравствуйте, друзья! С вами снова Дмитрий. Сегодня мы будем готовить диетические котлеты. Для этого нам понадобится зелень, столовое яйцо, рыбный фарш, грамм 300, грамм 150 обезжиренного творога. Когда мы приходим с тренировки, мы голодные и мы говорим, Давай мясо! Давай мясо! Все мы любим мясо, как говорит Денчик. Но лучше всегда есть мясо. Мясо это хорошо. Итак, ну, шутки в сторону, начнем готовить. Так. А? Нам все нужно будет это смешать фарш солим перчим и так Итак, замешали наш фарш вот так это все выглядит теперь будем лепить котлетки я тут взял мое решение соевый изолят вы можете муку взять Так вот, раз, ну, нормально получается, Оп. можете муку взять, в принципе, слеплены. Я буду их варить на пару. Вы можете, конечно, и пожарить. Жареные вкуснее, но так как у нас блюдо диетическое, попробую я на пару сделать. Выкладываю их в такую вот форму. Чуть-чуть не вмещается, не рассчитал. Сейчас как-нибудь распределим. Ну, примерно вот так вот это у нас выглядеть будет и и загружаем. Итак, у нас прошло 20 минут. Надеюсь, наши котлетки готовы. Смотрим, что у нас получилось. Ну, выглядит очень аппетитно. Вот так вот выглядит наше блюдо. Так как я его приготовил первый раз, надеюсь, 20 минут достаточно было. Ну что, пробуем. Очень-очень вкусно. Советую попробовать диетические котлетки наши готовые. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч, до свидания.